Время суда, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, канал Games. В общем, заставили меня поиграть во все ФНАФы, Заставили. Ну как, заставили? И самому интересно, вообще, что это, я, блядь, за 27 лет ни разу в них не играл. Поэтому предлагаю сейчас вместе немножко зайти, посмотреть, испугаться, обосраться. Так, немножечко, немножечко, немножечко. Мне кажется, это пиздец. О, хорошо. Да, потихоньку, потихоньку, пойдем в каждую поиграем, я думаю, к чему-нибудь придем. Фредди Фэзберс Пицца. Семейная пиццерия, разосливать сотрудника на работу охранником. Бля, я бы никогда не пошел туда работать, первая ночь. Раз, два, Фредди заберет тебя. Три, четыре, закрывайте дверь в квартире. Пять, шесть... Брэдзи хочет всех вас съесть. И телефон звонит. Так, но ну они типа все на месте, да, пока стоят? Привет! Привет-привет! А, я тут. А, я решил сделать для тебя запись, чтобы помочь твоей первой ночной сменой. Ну, я на самом деле уже работал здесь до тебя. Это было на прошлой неделе, если быть точным. Кстати, как бы это странно ни звучало, тебе не стоит ни о чем беспокоиться. Да? Ты справишься. Просто сосредоточься на том, чтобы продержаться первую неделю. Хорошо? Так-так, так, так, пожалуй, я начну с нашего предварительного приветствия от компании, который я обязан зачитать. Это Тут якобы камера, обязательно, чтобы работы. ты знал. Итак, добро пожаловать в пиццерию Фредди Фазбера. Это волшебное место для взрослых и детей, в котором... Ой блять <свят> дропнул а -а -а! дропнул <свят> продолжить <свят> на escape нельзя нажимать чтобы мог подумать Привет-привет! Я решил сделать для тебя запись, чтобы помочь с твоей первой ночной сменой. Ну, я на самом деле уже работал здесь для тебя. Это было на прошлой неделе, если быть точным. Кстати, как бы это странно ни звучало, тебе не стоит ни о чем беспокоиться. Ну, я вот если что-то. Ты справишься, что просто сосредоточься весело. на том, чтобы продержаться первую неделю. Хорошо? Ты не говоришь просто сосредоточься, советочить со мной. Пожалуй, я начну с нашего предварительного приветствия от компании, который я обязан зачитать. Это якобы обязательно, чтобы ты... Знал. Я, видимо, зря сейчас Итак, потратил. Итак, добро пожаловать в пиццерию Фредди Фасбера. Это волшебное место для взрослых и детей, в котором оживают веселье и мечты. Фасбер, интервента, за испорченное оборудование ой, и за вашу... Вниз, среди. лево, право. Вверх. Если что то вышло из строя, кто-то uh -huh. умер или потерялся, отчет о случившемся подается в течение трех месяцев и не раньше, чем в помещении произведут генеральную уборку и замену ковров бла бла бла бла бла пла Пусть это не так уж и хорошо звучит, но я уверяю тебя, не стоит волноваться. Да? А, аниматроники становятся проворнее в ночное время. Но можно ли их винить за это? Конечно, нет. А если в смысле нельзя? меня заставили петь одни и те же дурацкие песни в течение 20 лет, запретив при этом эссе, я также а был мне в ночное время. Главное помнить, что эти персонажи занимают особое место в сердцах детей и заслуживают хоть какого-то уважения. Правильно? Понял? Вот Фредди. Ну и хорошо. Итак, просто будь в курсе того, что они любят иногда попросить. Ночью они находятся в режиме свободного передвижения. И это сделано для того, чтобы сервоприводные замки не заклинило долгого простоя. Они раньше могли ходить в дневное время, пока не произошел укус 87. Да уж, я в шоке. Знал ли ты, что человек способен жить и без злобной доли мозга? А, в ладно, А сейчас о твоей безопасности. Ночью стоит беспокоиться только об одном. Если через несколько часов к тебе запретут эти персонажи, а, скорее всего, они не смогут распознать тебя как человека. Скорее всего, они распознают тебя как металлический эндоскелет без костюма. Так как они подчиняются своим собственным правилам в пиццерии Фредди Фазбера, то посчитают это неприемлемым и попытаются насильно впихнуть тебя в костюм Фредди Фасбера. Эм, все было бы не так уж и ужасно, если бы костюм не состоял из перекладин, проводов и других механизмов, которые в большей степени располагаются в районе головы. в голову в узкое пространство, ты почувствуешь не только дискомфорт, э, но и умрешь. А, к твоему остаётся лишь просвет для глазных яблок и челюсти, которые, скорее всего, вывалится из маски костюма. А, тебя об этом не предупреждали при приеме на работу, но, эй, первый день покажется призом. Завтра мы с тобой продолжим разговор. А, проверь пока камеры и не забывай закрывать двери при крайней необходимости. Береги энергию, ну и давай. Энергия сама заканчивается, в смысле береги? Ну а эти на месте. Ну, уже два ночи, кстати Куда камера пропала? Камера шестая отключилась Бля, что так крипово Так они, ну, они все на месте стоят Женихов вроде нету Опа-па-па, пошел один Пошел гулять Вот он На, на пятой камере сейчас идет На пятой камере идет Все еще гуляет, сука а, Отправляй, давай-давай Пошел пропал с камеры нет нету не пропал все еще стоит он все еще стоит он все еще стоит хорошо так ну это мой первый раз типа поэтому пощадите пожалуйста блять второй пошел гулять вот он стоит вот он стоит хорошо ладно Бля, энергии очень мало, но ну, сейчас три часа. До скольки нужно прожить? Минус камеры. Этот еще здесь. Так, там нету. Тихо. Четыре часа. Четыре часа. Фредди на месте. Этот ушел. Этот ушел. Это, это кто? Он там стоит? Нет. Так, возле меня никого нету. А, вот он, блядь, блядь. Ха-ха-ха-ха! нравишься. А, Кура, блядь. Да, блядь. Че так истерично все получается. Но они не хотят ко мне вообще никак идти. Ну, пусть не идут. Четыре часа, я сейчас спокойно проживаю ночь. И все, и все чики бомбони. Так, этот пошел гулять. Пошел гулять. Но он уже возле меня. Уже возле меня. Пока стоит. Фредди на месте. Зайщик там, цыпленок здесь. Бля, надо узнать, как их зовут. Фредди-то понятно, Фредди-то понятно, Фредди-то понятно. Все, он пока, он пока стоит, он, он пока ничего не хочет, он ничего не хочет. Этот гуляет по комнате. Чего он хочет? Фредди отдыхает. Фредди отдыхает. Это стоит столовой. Что? Что, что, что? А это кто? А, это который сломался. Какой он прикольный, блядь. Блять! Как он здесь успел оказаться? Он же тут стоит. Куда цыпленок делся? Кто-то идет, ко мне кто-то идет. Идет кто-то. Этот сей здесь. Пройди на месте. Сука! кто <смех> блядь, почему так креплово? Помогите, пожалуйста. Так, они не не идут. Только для сотрудников. Фредди на месте. Блядь! Нахуй. Нормально. Поехали, блять. Вторая ночь. Звонить будет? Звонит. Поднять трубку. Привет-привет! Привет! Ну что ж, если ты слышишь это, значит, ты второй день на работе. В сходу эм, камера пропала. Его. Я не стану отнимать у тебя Уже много вышел. времени, так как Фрейди и его друзья становятся активнее с каждым днем недели. А, было бы неплохо проверять камеры в то время, пока я говорю. Просто, чтобы убедиться, что все на своих местах. Нет, Знаешь? ни хера. А, факт в том, что Фредди на камера на всего не сходится сцены. Я слышал, что он становится более активным в темноте. И эй, я рекомендую тебе тратить поменьше энергии. Договорились? я не могу рассказать о том, насколько важно освещение за дверью. Имеются места, которые не видны с камер, и эти места как раз и находятся за дверьми. Так что, если ты не можешь обнаружить что-либо на камерах, попробуй воспользоваться освещением. И да, у тебя слишком мало времени на реакцию. тоже пошел гулять? На самом деле ты в безопасности, я тебе уверяю. И все же, поглядывай на занавески в пиратской пункте, иногда. Этот персонаж привлекателен тем, что он более активен, когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго. Я вот оно, видите, он поэтому он немножко внимания. открывает. Я сам не знаю почему, но в общем у тебя по-любому все под контролем. Где куриная а, нога гуляет? Поговорим с тобой чуть позже. <звы> Блять, наркоман. Let's eat! Проглушать пиццу. Так, этот перешел. Этот перешел сюда. Этот б, чуч чучело на меня смотрит. Все, нормально, нормально, нормально, нормально. Мы пока, мы пока очень хорошо двигаемся. Но у нас здесь еще есть волк. Музыка такая прям. Сука. Камера поп попала. он назад вернулась а чё ты назад решил пойти я не могу о блять за интернет лютый блять мне потом будет так стыдно это выкладывать Да, они ничего не хотят делать. Все. Ладно, мы просто стоим, ждем. Вторая ночь. Вторая ночь. Ушел. Пройди на месте. Этот ушел. Куда заяц сделался? Блять! Нахуй. Так, они отошли. Блять! Вон он стоит под дверью, я не буду его открывать. Куда курица делать? Куда курица делась? Под дверью нету. А бля, угорают пизда. Блять. Где заяц? Блять, два часа ночи только. Мне пизда уже. Куда заяц сделался? Бля, он уже на подкрадульках идет, пошел нахер. Сука! Не, стоп. Этот все там тусуется, да? Это там стоит. Этот здесь. Пройди на месте. В пиратской бухте чисто. Стоим три ночи. Это нормально. Ой-ой-ой, это мне нравится. Но... Я знал, что ты там шкура. Мне не нравится, когда пропадает энергия. Бел, Каркуша пропала. Нахуй. А! Стоял он там. Так, эту дверь можно открыть. Блядь, нет, нет, нет, нельзя открыть. До сих пор там стоит. Бля, 10% осталось. А куда. Опа, Фредди двинулся с места. Бля, нихера он здоровый. У шесть процентов осталось заряда. Так, этот ушел. И там даже не вылазь. А опять идет ко мне. О, близко оба. Сука. Успел? Блядь, я успел, а! С... <с:> бля, я не успел. Сука, я пытался, я пытался. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я желаю всем крепчайшего здоровья, хорошего времени и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч во ФНАФе. Всем пока.